76-летняя актриса Раиса Рязанова на старости лет обрела новых братьев и сестер. Известно, что будущая звезда была внебрачной дочерью шофера Ивана Улыбышева, у которого в тот момент была семья и несколько детей в Тамбовской области. По словам Ларисы Ивановны, своего биологического отца она видела всего лишь пару раз в жизни, а с другими его наследниками так и не познакомилась. Это изменилось в студии передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ сотрудники шоу разыскали других детей Улыбышева, которых тоже пригласили в эфир. Проведенный анализ ДНК подтвердил, они действительно являются родственниками Рязановой. Сама Рязанова не смогла сдержать эмоций. Расплакалась и ее сестра. Под аплодисменты присутствующих женщины обнялись. Любопытно, что в городе Мичуринске, Тамбовская область, живет несколько братьев и сестер Татьяны Улыбышевой. Таким образом, у Рязановой сразу же появилось несколько близких людей. В эфире рассказали историю Ивана Улыбышева, который жил в Тамбовской области, но в годы войны отправился в командировку в Казахстан. Там-то он и загулял с матерью Рязановой, которая подобрала замерзшего мужчину на улице. После рождения девочки он все-таки вернулся в свою семью, однако не стал скрывать от близких появления внебрачной дочери. Братья и сестры давно мечтали познакомиться с ней, однако такая возможность представилась только сейчас. Раиса Рязанова, в прошлом году потерявшая единственного сына искренне поблагодарила канал НТВ за организацию этой встречи. Теперь жизнь семьи народной артистки действительно может сильно измениться. Появление новых родственников означает, что после кончины Раисы Ивановны законное право на ее наследство будет иметь не только единственный внук, но и братья и сестры из Тамбовской области.